Всем привет! Меня зовут Анастасия Радыховская. Я являюсь координатором обучающих программ команды Челленджми, И для меня проект Challenge Me это возможность помочь людям поменять жизнь в совершенно новую сторону, открыть их потенциал с такой стороны, которую они даже не представляют для себя возможным. Для меня это возможность реализовать себя, свои цели достичь. И что я хочу пожелать людям, которые смотрят это видео? Не бойтесь рисковать, не бойтесь делать первые шаги и не бойтесь приходить к успеху. Всем желаю удачи на пути ваших целей. Вы крутые.